Сэн? Что, Рома? Есть классная идея! Гениальная? О, да! Нужно писать девочкам в тиндере песни, чтобы они отвечали нам в чате! Давай! Эй, Настя! Маша, Оля, Юля! Ну, здрасте! Давай! Поняли, сейчас мы будем писать песни девушкам в тиндере. Мало ли, может это увеличит наши шансы. Шансы Сэма с канала RedLamp и мои. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Привет! Привет! Мы с Сэмом целенаправленно сидели в Тиндере, хотя обычно там тоже сидим. сидим. Что ты сказал? Там сидим. Там, там сидим. На самом деле я, конечно, нет, потому что у меня есть Саша. Саша, это, если что, время, посвященное тебе. Саша, это, если что, временно. Вот мои мэтчи. Девочки все симпатичные, но самое главное, что для нас было, это чтобы было, так сказать, о чем писать. То есть, как бы, о ком есть всегда. А вот о чем, то есть, тут имело значение, чтобы у девушки, например, было описание. Давайте посмотрим. Посмотрим. Итак, Джейн, она из Одессы. Кстати, на мой взгляд, весьма себе привлекательная девица. Засыпает 4.20. Пишут о себе. Чувство юмора, интеллект, искренность, харизму и уверенность. Я ценю в людях. Ну, в принципе, мне девочка всецело, как образ, нравится. Я предлагаю обозвести песню. Все, нам надо написать бит для начала. Ромчик, ты хочешь, чтобы это было что-то очень веселое? ну, как минимум, положительное. Девчонка явно любит поурать. Поэтому я думаю, что нам нужно что-то веселое. Возможно, возможно, какой-то так называемый тютю. Тютюб, тютю. Ставь лайк, если тютюб. Ага. И. Е, yeah, е... Yeah. Как ее зовут? Джейн, эм, неважно, Джейн. Джейн. Давай, чувак, <музык> ты можешь, пожалуйста, написать бит? <музык> На коленке. <музык> Я думал, музыку пишут быстрее. <музык> Я думал, там такое. <музык> сразу как-то познакомился с э, девушкой с ребенком она мне сказала как тебе мой прицеп а ты сказал э, предпочитаю назвать это Kinder сюрприз мы передумали писать биты и мы будем их воровать с эпидемик саунд вот и все так делается контент детка okay. Такие большие ноги Да, я думаю, что это не самое приятное, что можно сказать девушке Джейм, давай в 4 Я засну с тобой в 4.20 А потом Джейм Давай в нас с тобой, лабы заца. <смех> Погнали, мне нравится. Я смешно шучу и очень умный. Шуби-дуби-дуби-дуби-думный. <смех> <смех> <смех> отлично, это отлично. <смех> отлично, да. Записываем. Жень, я усну с тобой в 4.20. Усну с тобой, усну с тобой, усну с тобой, е. Yeah. Умный. Он очень умный, он гений. Hey. Джейн, Шуби Дуби Дуби Дуби Думный. <клеческая> <клеческая> Джейн. Джейн. Джейн, Шуби Дуби, Шуби Дуби, Шуби Дуби, Дуби Дуби, Дуби Дуби, Дуби, -дуби, -дуби. <клеческая> Хватит, да? Ну ладно. Шуби Дуби Дуби Джейн. Yeah. <laughs> Только вот, я же сказал, что она куда-то уходит А ты ее зовешь, типа, пожалуйста Давай? Я думаю, уписится Если что, мы сначала это все запишем А потом поприсылаем девочкам и посмотрим их реакции Но на ваших глазах все происходит В таком более слаженном хрономент драже Мандраже Мент драже Мое любимое драже Я напишу пока что просто так Тут такое дело Блин, жалко, что Джейн не отвечает Мне кажется, что она бы была в восторге от В восторге, потому что пушка песня. Я написал про тебя песню И это не шутка Учитывая, что Джейн ответила нам на следующий год, вот то, что она написала. Сэм, Роман, здравствуйте. У нас прямое включение. Спустя пять дней после того, как вот вы сейчас сидите записываете песни, нам ответила девушка по имени... Одну секунду. Это мы уточняем в студии. По имени Джейн. Джейн ответила, нам спустя пять дней. Но это Тиндер. Тиндер учит нас отношениям. А в отношениях иногда приходится и подождать. Интересно, что же все-таки она ответила. Когда я добивался, чтобы Джейн ответила, я написал, я хочу, чтобы ты послушала. После этого на следующий день я написал, нельзя обижать бедного музыканта. Помнишь, как в Санта-Лючие пелось? Бедного музыканта. Давай свой ник в Телеграм пишу. Без дикпиков. Обещаю. Клянусь. О, она открыла. Она на нет. О, о, о, о. Это лучшее, что произошло со мной за день. Спасибо. За жизнь. Это просто гениально. Вот эта реакция, классная, короче Так, если что, это видео, это проверка, насколько работает песня в качестве первого сообщения в тиндере По-моему, результат неплохой Пошла бы со мной на свиданку после такого тиндер-диалога Девочка пишет, я вполне возможно, я люблю юных Это типа комплимент Короче, если вам нужно сразить девушку, просто пишите ей песню и начинайте с нее диалог в тиндере, а мы продолжаем Как тебе реакция, Джейн? слушай это вообще пушка отлично обалденно Ха -ха -ха. погнали дальше окей вот Настя 20 лет фоточки ну, это гифка я Настюша. Так. Люблю котиков и высоких парней. Вкусно готовлю и вообще люблю поесть. <с> Занимаюсь спортом. Типа нивелировала то, что любит поесть. Да. И хочу путешествовать. Прикинь, прикинь, знаешь, как некоторые девочки пишут, типа, список стран, в которых они были да, моджиками. Да, да, да. И она такая, мой список, двоеточие, и флаг Житомира. У Житомира есть флаг? Конечно. Отлично, я думал только герб. Мой рост 168, если что. Погнали. Погнали, давай, включаем узло. Я, Настюша, люблю котиков и высоких парней. Так, а если я высокий парень и я котик? Тебе всего 20... Yeah. Пусть будет так. Пора по планете... Чуть-чуть покататься. Росту. Блин, ну <сélge> своим ростом, я тот еще котик. Может, же томер на отдых. Погнали. Настя. Тебе уже 20. Пора... По планете Чуть-чуть По покататься oh, yeah. Клянусь своим ростом Я тот еще котик mm -hmm. Поедем с тобою uh -huh. В житомир работать Просил я сказать, <смех> на отдых поедем. Фолома топчик yeah, свой... Офигенно. <связывающие> так как Настя ответила нам спустя одну вечность, да, <связывающие> вот ее ответ. <связывающие> Боже, спасибо большое, это так приятно. <связывающие> Поехали уже, Томми. Настец, конечно, молодец. Очень понравился ее ответ. Но я рад, что ей так много эмоций принесла эта песня. Подфартила. Нам, Иван. <связывающие> Иван. Так, хорошо, далее Мария. Красивый у нее этот первый снимочек. Вот такая девочка. Лучезарная, улыбательная. Мария, если что, писать надо описание о себе, чтобы вам песни писали. Вот, Юлия, Юлия, ага, смотрим вот еще Юлию. 178 у нее рост. Фига Вручную кладь не попили. Итак, есть вот такая Ксения, но она мне рассказала о себе. То есть у нее не было описания, но у нас был матч, и я попросил девушку рассказать о себе. Она пишет: я, если честно, думала, что про песню это шутка и предлог познакомиться. Я сказал, что не. Я закончила худшколу, школу, курсы nail мастера, хотела быть модельером, но в итоге захотела. И пошла учиться на психотерапевта. Позже я узнал, что на самом деле это не институте Поэтому нет. Люблю гулять, читать в свободное время и смотреть тяжелые фильмы или сериалы. Если говорить о том, что я не люблю, то это, наверное, лук, баклажаны и глупые медлительные другие овощи. Нет. Ну, шо, по-моему, попробуем. им Ксения, Ксюша Сделай мне ногти Меня послушай Я самый лучший Лук на земле Бахлажаны и пипл В общем, короче Медлят они Ну там уже сымпровизируешь Поехали! Ксения, Ксюша Сделай мне ногти Будто я вышел из журнала Vogue ты как психолог, внимательно слушай, я расскажу тебе черт знает что. Но не про лук, баклажаны и people, что вечно медлит на улице днем, вечером, ночью и даже утром, в общем, короче, медлят они. Тобой, посмотреть хотя бы один тяжелый фильм Ксения сначала ответила очень странно, и вот что она потом написала. Привет, вчера с подругами послушали твою песню, ну что могу сказать, мы посмеялись от души, она веселая, забавная, многие, конечно, сказали, что она вообще не обо мне, но она реально прикольная, да, то есть и в компании можно посмеяться, ну что могу сказать, ну в первую очередь большое спасибо, все-таки за проделанную работу, и удачи тебе, чтоб этот контент зашел. Ну, конечно, Ксюха потом-то ответила, как ответила. А Ксюха, да, да. Так. Хорошо, а, э, э, я включил свой дикторский. голос. смотрите, мы еще не посмотрели. Юля, Оля, прошу прощения, одна и эта же буква почти. Что пишет? Ой, очень Легкое непринужденное общение и вечерние прогулки. Честно говоря, все равно что ничего не написать. Да, серьезно. Лена из полиэтилена. Лена. Между быть леди и пить игристое из горла выбрала второе. Спорт, книги, люди, музыка, путешествия это то, что меня вдохновляет. Попробуйте и вы. Александра, Александра, Александрочка. Люблю театр. Очень хочу на каток. Так кстати, забавно. Это да. Прикинь, реально разогнать тему того, что она прям очень хочет. Очень, очень. Чтобы там ни было, реально, разбуди ее сквозь сна, она пойдет на каток. Мне кажется, что ей надо писать. Я хочу свежести песни, которую мы сейчас напишем. Потому что девочка очень хочет на каток. Кстати, хочу напомнить, что у меня в комментариях происходит клевая движуха. Я рисую комментаторов. Поэтому пишите как можно больше комментариев. Через время я выбираю один случайный и рисую его автора. Да, вот, вот так вот это происходит. Все, вы в курсе. Пишите комментарии, а мы продолжаем. Погнали! Александра, Александра. Очень хочет на каток. А ну кстати, норм, норм, норм, норм. Да. Посреди ночей она вс равно захочет на каток. Александр. Посреди ночей, позви, а она все равно. все равно захочет на каток. Mm -hmm. Чертик прячется, прячется на е плече, на плече И всегда зовет, зовет. Санечку на лед ее сумки всегда есть пара коньков Даже если Саша поприки и там виниллет Позови Александру попить копеек Она скажет зачем можно пойти на каток Если Саша на пляже, на ней юнибади Она прыгает в коньки и теперь все как надо Саша любит море, но больше зимой Если going to каток, то зови ее с собой Александра Точет наготок. Александра. Александра! Александра! Александра. А а да, Все, да. отлично! Я пишу, Саш, привет! Вот такое дело. Я написал для тебя песню. Я тебе скинул ТГ. Я хочу, чтобы ты послушала. Если там будут фотописки, я буду злиться. Давай Ник открыла сообщение, которое Александра. Я уже просто мечтаю увидеть ее реакцию. Я правда не могу видеть сообщение, потому что я сейчас очень плохо выгляжу, но я в шоке. Класс! Уууу, это приятно. Блин, ты что, серьезно это записал? Я пишу, надеюсь, ты уже ищешь блин как поставить это на рингтон. что тебя вдохновило это создать? Очень классно, молодцы. Ура! Александре понравилось. Вот такой ролик спонтанно придуманный. Я надеюсь, вам понравилось. Мы очень клево провели время, по крайней мере, я. Мы очень клево записали ролик. Я офигенно провел время. Мы просто повеселились с вами. Целых 10 часов. Спонтанно. Пока! Всего хорошего! А еще у меня на канале вышел ролик с Ромчиком. Да! Саботюра! Вообще-то ты там лицедействуешь.